Тема наша это, это взаимодействие посмотрим. журналистов и вооруженных сил в зоне отбора. То есть как нужно правильно себя вести журналистов в зоне боевых действий. Я прошу вас этой темы не отходить, потому что остальные темы, которые вас интересуют, и вы видите, вы видите военного комиссара, у <клышленный> вас начинается сразу потребность быстро задавать им провокационные вопросы, на провокационные вопросы ответов не будет. Сразу подключаю. Люди военные, они ограничены определенными инструкциями. поэтому там, где не захотят отвечать, они отвечать не будут. Поэтому, пожалуйста, не предъявляйте в этом случае. Не, не <свят> а, Это диалог. Разберемся. Ребята это рассказывают, вы спрашиваете. Я хотелось бы напомнить о свободе слова. Вот, да, да, а это, это просто я вас направляю. Я вас направляю, Нет. чтобы вы не обижались на меня, когда я буду вас пресекать. А так, конечно, спрашиваю. <свят> Свободные их или свободные Мы за это боролись. Так. Начинаем, да? Так. так. Тише прошу вас. Значит, прошу. Итак, у нас сегодня Роман Тюбка, начальник службы защиты информации Харьковского областного комиссариата, Владимир Новиков, помощник военного комиссара Харьковского областного комиссариата по правовой работе и Владимир Козак, военный комиссар Харьковского областного комиссариата. Прошу вас. Значит, я приветствую вас всех. Я, исполняющий обязанности, уточняю областного военного комиссара Харьковской области, Козак Владимир Станиславович. Значит, присутствующих уже представили, поэтому хотелось бы услышать от вас, какие проблемы есть о взаимодействии вас с вооруженными силами в зоне АТО. Хотел бы послушать те вопросы, которые проблемные. Сразу же хотел бы сказать вам, что мы благодарны вам за ту помощь, которую вы оказываете военнослужащим, подразделениям, частям, которые находятся в зоне антитеррористической операции. Благодарны волонтерам о том, что они помогают нашим воинам выполнять свой священный долг, это защиту государства. Но в процессе общения, я думаю, мы с вами определимся с теми вопросами, которые, скажем так, вас беспокоит больше всего с теми вопросами, которые необходимо решать в процессе нашего общения и в последующем. Ну, как бы, прежде чем начать пресс конференцию хотелось бы дать слово чубке Роману Николаевичу, чтобы он объяснил вам действия законов, которые на данный момент действуют на территории нашей, нашего государства, в зоне АТО, которые действуют, по ограничениям, что касается охраны государственной тайны а также военной тайны. И те вопросы, которые в некоторых сюжетах как бы демонстрируются на видео, демонстрируются в ютубах, демонстрируются на телеканалах, которые как бы помогают другой стороне раскрывать позиции, районы обороны, те части, которые ведут боевые действия, тех военнослужащих, которые выполняют свой долг, и как бы приносит только помощь противоборствующей стороне. Попрошу, Роман Николаевич, давайте по своим вопросам. Да. Уважаемые средства массовой информации, хотел бы вас обратить внимание по поводу участия в зоне антитеррористической операции. Когда вы работаете в на территории Луганской Донецкой области, пожалуйста, в ваших видеосюжетах, в ваших фотосъемках и потом выкладывание этой информации в соцсети, в интернет, на, на информационную стезю, так бы сказать. Хотел бы вас предупредить, и уберечь наших воинов по поводу съемок отдельных командиров. То есть при снятии видеосюжета отдельного командира, пожалуйста, не уточняйте его персональные данные. Потому что это может навредить как самому человеку, так и его семье, близким и окружающим. К примеру, вы снимаете отдельного командира какой-то бригады Иванова Ивановича. То есть у него есть семья, его жена, его дети. Он воюет на территории там, Луганской или Донецкой области. Его семья находится на территории Украины. Вот Могут быть провокационные действия по поводу его семьи. Поэтому угрожает э, здоровью его близким. Это один вопрос. По поводу съемок определенного как бы сказать озброения на территории определенной воинской части в терри... Луганской Донецкой области пожалуйста если делаете снимки видеоматериалы то общие планы этого озброения не показывайте так массово то есть противник знает это все но не, услож... не предоставляйте ему возможность облегчить это все, все знания его. Это второй момент. Также по поводу пользования мобильными телефонами. То есть было неоднократно показано, что на телевидении, что в интернетах описывается, когда идет скопление сигнала мобильных, мобильных телефонов. Значит, противник снимает радиос Радиосъемка информационная идет. Естественно, человек, который это все владеет, понимает, что где-то под каким-то населенным пунктом скопление мобильных телефонов там около 500 э, сигналов. Естественно, это скопление воинской э, какого-то подразделения. Это облегчает э, реальное местонахождение, выявить нашего э, боевого товарища. Когда идет, еще хотел бы обратить внимание по поводу фотосъемки. Не обращайте внимания вот, фото видеосъемка по поводу военнообязанных на фоне каких-то указателей. То есть там 300 метров от Донецка, там, возле Купивахра, возле какого-то населенного пункта. Это, естественно, показывается в, в интернете на фото-видео в интернете, на телевидении. Естественно, сразу можно определить местонахождение наших подразделений, которые принимают есть, посреднюю участие в антитеррористических операциях. Вот. Это большая просьба, не то, чтобы может, вам можно запретить это, это такие рекомендации вам. Роман Николаевич, ну, мы вам, вас, вам благодарны за данную информацию. Я думаю, проще будет, когда будут задавать люди вопросы, а да, мы пожалуйста. будем конкретно отвечать на них, и это будет как бы конкретнее, и будет... Четко будут все понимать, что необходимо делать, как необходимо себя вести, что снимать, что не снимать и так далее. Да, пожалуйста, вопросы. Не пожалуйста. пожалуйста. Вопрос. Спасибо за вопрос. Я готов на него ответить. Значит, что касается мобилизации, как бы я не хотел бы комментировать те мероприятия, которые проводятся на данный момент, но вы все должны понимать, что согласно указу президента мобилизация идет, она выполняется и выполняются все мероприятия, что касается мобилизации. То есть вы же все понимаете, что есть люди, которые призваны, примером, в третью волну, во вторую волну мобилизации, в первую волну, которая уже как бы демобилизовываются. То есть есть состав людей, состав военнослужащих, состав подразделений, и частей, которые на данный момент выполняют свои задачи в зоне антитеррористической операции, которые выполняют свои задачи помимо зоны антитеррористической операции, потому что вы же понимаете, что воинская часть или подразделение она не может не состоит только с боевых частей и подразделений. Есть подразделение обеспечения, которое выполняет свои задачи в тылу и обеспечивают те подразделения, которые выполняют антитеррористической операции. То есть на данный момент мы все мероприятия, что касается мобилизации, выполняем. Лучше выполняет это Харьковская область, районы Харькова, Харьковской области. Хуже выполняется в городе Харькове. Но это не значит, что мы остановились. Мы идем, мы выполняем задачи и как бы процесс управляемый. До конца ее осталось еще до 18 июня этой волны. Поэтому мы задачу выполним. Что касается мобилизации, я думаю, тут не должно быть ни у кого сомнений о том, что наши воины не идут выполнять задачу. Да, идут и будут ее выполнять. Значит, смотрите, по поводу цифр, я как бы не буду вам освещать их, потому что, исходя из этой цифры, потом противник, который это все будет анализировать, он будет понимать, сколько, какая область, чего поставила, сколько они распределились по воинским частям, подразделениям, понимаете? То есть, эта информация численная, она как бы закрыта в том смысле, чтобы не дать информацию ненужным людям. Сейчас идет для информации вам. Пятая волна мобилизации. Большое спасибо за вопрос. Значит, что касается волонтеров, тележурналистов, я вам скажу так, что бесконтрольно никакое движение не происходит. Вы же понимаете, что прежде чем волонтер будет выдвигаться в ту или иную часть, так же как и телеканал, они согласовываются эти вопросы с воинскими начальниками, в зависимости от того, какие командиры уполномочены давать разрешение и так дальше. В зоне АТО определены точки где идет встреча, то есть организовывается взаимодействие, где пребывают волонтеры, где пребывают тележурналисты. И после этой точки как бы выдвигается установленный район или установленное место для обеспечения там или снятия сюжета и так далее. То есть этот вопрос управляемый, просто неуправляемый его выполнять нельзя, потому что каждый день, скажем так, идет изменение в обстановке, каждый день идет перемещение каких-то подразделений частей, то есть... На месте ничего не стоит, чтобы вы понимали. То есть определенные мероприятия выполняются, что касается защиты подразделений и так дальше, ведение противника, Ну, на украинском языке скажу «воману». То есть как бы на месте ничего не стоит. Все находится в определенном движении по решениям командиров. Что касается обеспечения наших подразделений частей, этот процесс налажен, он выполняется согласно тех, норм, довольствия, которые необходимы для военнослужащих. Это все происходит. Да, есть определенные трудности. Да, возможно, где-то кто-то еще не, под, не успел там, получить там, самую новую форму одежды. Там. Но этот процесс управляемый, как бы он полностью согласно плана. Все части стоят на обеспечении, все части обеспечиваются согласно своих норм, которые определены министром обороны, приказами начальника генерального штаба. Минобороны не то, что помогает, Минобороны выполняет, потому что одна из функций обеспечения, она включает в себя обеспечение полностью, что касается едой, скажем так, что касается горюче-смазочных материалов, что касается боеприпасов, средств связи и так далее. Значит, Я таких случаев, что касается невыплаты денежного удовольствия, не знаю. Что касается обеспечения воинствующих, оно выполняется денежным удовольствием, как положено. Задержек никаких быть не может и нет. Спасибо. По теме. Сначала по теме, потом и сердце, Значит, я вам скажу так, что касается мобилизации, я вам сейчас этот вопрос не буду отвечать, потому что как бы он не по теме нашей пресс-конференции. Но, значит, я вам скажу, Нет, конечно, конечно. я отвечаю на ваш вопрос. Спасибо. Слушайте да. меня внимательно. Да, значит. Что касается итогов проведения пятой волны мобилизации, которая закончится 18 июня, мы конкретно устроим пресс-конференцию, и я вам все конкретно доведу. Сколько людей, сколько процентов, какое было занять, задание на нашу область, потому что как бы, информация на данный момент еще выполняется, понимаете, то есть действие выполняется. Я не могу это огласить на всю страну и дать информацию, другой Значит, я готов ответить на ваш вопрос. Большое спасибо. Значит, я вам объясняю следующим образом, чтобы вы все понимали. Есть законы Украины, которые определяют порядок мобилизации, которые определяют порядок призыва. Есть указ президента, который определяет, кому, когда, сколько и так дальше. Все вы это прекрасно знаете, читали и владеете. Поэтому я вам объясняю, что прежде чем мобилизировать кого-то, мы должны его оповестить. То есть, на оповещение... Положено не только на военкоматы, но и на директоров, скажем так, предприятий, заводов, больших учебных заведений, малых учебных заведений и так дальше. Это положено на власть, скажем так, на исполнительную власть, на самоуправление. То есть оповещением занимаются все органы управления, как государственные, так и негосударственные, так и военные. И в законах не прописано конкретно, каким путем идет оповещение. Ни один документ не подтверждает того, что, то есть, что нельзя, например, оповещать в транспорте, нельзя оповещать там, в самолете, вертолете и так дальше. То есть для этого вопроса все способы хороши. То есть кто может, тот оповещает таким образом, который происходит сейчас. То есть... Мы можем оповещать и в метро, и в транспорте, и на улице, и при передвижении. Потому что если брать тот момент оповещения, что там по домашнему, скажем так, по домашним адресам, по местам работы, на данный момент он не работает, этот процесс, который был описан еще при Советском Союзе. понимаете? Люди не открывают свои дома, то есть не открывают квартиры и так дальше. Не пускают, чем нарушают закон о мобилиз... мобилизационной подготовке и мобилизации, тем, что на работе уклоняются. То есть это все люди, которые не хотят пребывать в военкоматы, не хотят отмобилизоваться, они просто уклонисты. И все они несут ответственность по административному кодексу, а те, кто прошли медкомиссии и готовы, они получают определенный момент Комплект документов, и они уже несут уголовную ответственность, понимаете? И если мы все с вами, сидящие здесь и также по всей стране, будем все уклоняться, то извините, каким же образом мы выполним задачу и защитим свою родину? То есть мы ждем того, что придет время людям, которые сейчас выполняют задачу в зоне АТО, придет время, когда они выполнили свою задачу, им нужно же определенный момент отдыха, правильно? Есть определенный момент, есть семьи, родственники и так далее. То есть люди, как же, тоже все не железные, правильно? Если мы все начнем сейчас уклоняться от этого вопроса, все будем прятаться, уезжать за границу на отдыхе и так далее, то, извините, мы скоро станем так, что у нас останутся одни женщины, а мужчины все, скажем так, будут прятаться за спиной женщин. Так не должно быть, поймите. А если вопрос там кого-то возмущает, извините, о том, что вручает ему в транспорте повестку, так извините, почему тогда... Если он гражданин Украины, если он работает на территории Украины, если он получает благо на территории Украины, в конце концов, если он гражданин Украины, почему он не выполняет свой долг перед Родиной, будем говорить так? Почему? Вопрос у меня теперь возникает. Спасибо. Почему? Спасибо, стоп, стоп, стоп. стоп девушка, девушка, девушка, минуту, минуту. У нас есть тема. Вы задаете после не по теме. Я прошу вас. Тема касается, касается работы журналистов в зоне атопа. помогают волонтеры-адвокаты. Вопрос оформления участников АТО, вопрос там, недоплаты финансов каких-то, я понимаю, что это могут быть проблемы именно на местах. Какую вам эту помощь вы оказываете и как вам обращаться, где вас искать именно? Наш, а, наш адрес известный, улица Кацарская 56 и адреса по месту расположения районных военных комиссариатов и, и по городу Харькова, и по Харьковской области. Еще добавить, что в штаты военных комиссариатов введены посады э, юристов, специалистов, которые э, на местах будут оказывать юридическую помощь. Что касается помощи, э, которая сейчас есть, это, ну, хочу коротко сказать, наверное, все, всем известно принятый приказ, вступил в силу приказ министра обороны номер 200, по которому, согласно которого, лицам уволенной с лицам воинской службы, которые проходили и принимали участие в антидирестительской операции, имеют право на установление статуса участника действий. Теперь этим вопросом, установлением статуса, будем заниматься мы, комиссия от военкомата. То есть документ уже не надо будет направлять на Межвидомчу комиссию, раньше это занимало очень большой, так сказать, объем времени. Для лиц, которые проходят эту воинскую службу, будут в удостоверении участников действий и, соответственно, статус выдаваться по месту прохождения воинской службы через соответствующее командование? Первый вопрос. Второй вопрос. Принято и уже действует постановление Кабинета Министров, которое регулирует порядок компенсации средней заработной платы для предприятий. Этот вопрос очень долго, так сказать, был в подвешенном состоянии. За 15 год я знаю, так сказать, поддерживаю связь с департаментом социальной политики, угол администрации и через районные военкоматы проводятся соответствующие документы, которые будут выплачиваться компенсацией за 15 год. 2014 год пока еще вопрос остается открытым, ну все зависит от выделения бюджетных средств. И также принято постановление Кабинета министров номер 105, которое предусматривает выплату материальной помощи для лиц, которые уволены со срочной военной службы. То есть то же самое. Лицо которого военнослужащий, который увольняется со срочной службы, он имеет право на получение материальной помощи. Единственное условие во всех этих мероприятиях это э, постановка военнослужащий на воинский учет, то есть соответствующие данные человек становится уволенный из воинской службы сосрочной, либо э, призванный по мобилизации становится на воинский учет, военкомат, предоставляет соответствующие документы. И уже дальше работа военкомата по передаче этих документов в органы соцзахиста и выплаты этих пособий, которые предусмотрены законом. Что касается статуса участников воевых действий, также порядок человек уволенный имеет право на установление статуса, обращается в районный военкомат, передает соответствующие документы и буквально согласно приказам Министра обороны областная, областной военкомат, комиссия один раз в месяц, принимают решение, ну этот процесс можно и ускорить, то есть по мере накопления документов будут приниматься решения и будет устанавливаться статус участника БВДС и выдаваться соответствующие удостоверения лицам, которые имеют право. <тасплатные> Сколько человек я вам не скажу, потому что я честный. Цифра, цифра не владею. Знаешь, ну, вам уже ответил. Цифра я не владею. Порядок, пожалуйста. Спасибо за вопрос. по да. участникам АТО. Да. А есть ли у вас случаи... Участникам а, боевых действий. Участникам боевых да. действий, да. Есть ли случаи неправомерного как бы получения статуса? И как-то контролируете ли вы этот вопрос? Потому что мы знаем, да, ситуация, когда депутаты получают Я понял, смотрите. Еще раз говорю. Приказ министра обороны буквально э -э Недели как полторы действует. Да. До этого устанавливала Межвидомчая комиссия которая установлена статусческого беди. Лично мне э, случаи, когда установлен неправомерно статус участника поведения, неизвестны. Если бы эти случаи были, естественно, мы обязаны были как военное учреждение э, подать соответствующие документы на соответствующие органы. Вы имеете право лишать статуса? Если мы выдавали статус, мы устанавливали статус действий, мы имеем право его посправлять. Ну, я, я скажу, я скажу по опыту установления статуса участников действий, когда до проведения антизической операции, это лица, которые принимали участие на территории Республики Афганистан и другие э, лица, которые принимали участие в боевые районы Районные военкоматы делали соответствующие запросы в архивы. И в крайний случай это свидетельские показания, которые предусмотрены и приказом, и решение суда, на основании которого будет устанавливаться статус участника действий. То есть способы есть в Если человек, который проходил воинскую службу по каким-то причинам, не смог получить соответствующие документы, но будут отправляться запросы, есть соответствующее командование, воинские части, которые подчиняются этим командованием. И это вопрос, который либо через районный военкомат, либо как граждан Украины, человек имеет право обратиться сам в любое, в любое учреждение, в любую установу, в любой орган государственной власти и получить соответствующую информацию. То есть этот вопрос будет индивидуально решаться с каждым э, человеком отдельно. Прошу. Скажите, пожалуйста, чином можно журналістам оформляться? Я понимаю, какие-то документы подают документы, чтобы попасть в зону И чи какая-то бескрита журналістам волонтерам вашей журнал? Дякую за запитание. Роман Миколаевич, готовит ответственность. Да. Значит, на сегодняшний день нужно подать документы, чтобы приехать в так звані блокпосты. Из документов это серокопия паспорта, куда именно мета то цель ваша, куда вы перебываете И так, так само, конечно, назад подавати и, э, на сайте министерства обороны есть по вид центре куди подавати это порядок необхідных документів и вам подают э, сайт а мил до 10ги э, по поводу нет, нет, нет. Там четыре создана, так как у нас четыре сектора, якщо відомо, то четыре сектора, четыре точки, куда вам нужно подать. И второй вопрос это по поводу безопасности. Так, действительно, это будет надано по согласованию с руководством військової части, куда вы безпосередньо не... будете відбувати. В... В... Так, точно. Пожалуйста, вопросы. Уважаемый вопрос. Об этом, Владимир Владимирович, мое вопрос. И первое, за темой, и за темой. Прошлое с вопросом, чем вы видите, как ответственность журналистов, правила, отсказывает с юбоком, подачи информации? вы на Да. ответственности массовой информации ни административной, ни но, Життя та здоровье військовослужбовцам, что есть наиболее ценнейшее за життя. Их, их родимы. Так, а да также да их да родимы. Если повторные порушения правил сомки, то это провокации. Я бы сказал, что это за жмалец? Скажем, а российские жмалецы, украинцы? Таких <связываем> випадков нет. Не передача. Значит, призов на действенную строковую службу на данный час продолжается. Значит, згідно указу президента, он продолжен до 30 червня. На данный час мы работаем згідно плану. Плановое задания Харьковская область выполняет полностью. То есть мы обеспечиваем призванными военнослужбовцами на строковую службу. згідно плану. И набагато цей процесс легший чем идет по мобилизации. Что стосовно уклонисты, уклонисты Е. Е-уклонисты. Поэтому мы с ними работаем согласно закону. А Какие средства Ну, процент я вам скажу так. Процентов 20 есть. Вопрос уточняющий. В чем разница между срочной службой и мобилизацией? Значит, разница, что касается мобилизации, что касается призыва. Разница есть, что касается действий закона. Естественно, есть разница по, по призыву и по мобилизации. Мобилизация, что вы понимали, это военнослужащие, которые стоят на учете в воинском комиссариате, которые прошли уже воинскую службу, либо на нее были не призваны, не призваны по каким-то причинам. И по мобилизации есть как бы определенный учет, не есть, не есть а есть, вернее, учет, который определяет Кому, по какой военно-учетной специальности, где проходить службу и так дальше. Что касается призыва, это военнослужащие выполняют задачу свою, что касается указа президента. Они обязаны в 7-дневный срок прибыть в военный комиссариат и пройти медицинскую комиссию. После свидетельства будут направлены учебные центры для прохождения воинской службы. Значит, по повестке, мне все известно. Я сам присутствовал, когда вручали эту повестку одному из руководителей предприятия. Значит, на данный момент этот руководитель находится в розыске. Мы ждем, когда он будет найден и доставлен в военкомат для призыва. На данный момент он находится в розыске. Документы соответствующие по доня переданы до районного управления Министерства внутренних дел. Спасибо. Я все-таки попытаюсь я прошу уточнить некоторые вещи потому что на мой взгляд мы не совсем поняли значит просьба точнее, просьба требования ко всем журналистам прибывающим в зоне боевых действий не делать селфи на фоне на общем плане и обозначающее место действия правильно так место боевых действий. Да. далее не опубликовывать фамилии и лица участников правильно? Да, да. А, есть ли у нас сейчас такая большая тенденция что допустим, группа волонтеров говорит Желающий приезжают в воинскую часть и говорят мы сегодня в какой-то бригаде вручаем там тушенку да? допустим есть ли ограничения на название бригад и частей? существуют ли какие-то правильные способы обозначения этих бригад? да, существует э -э, обозначение воинских частей то есть есть та ум умовное наименование воинских частей воинская часть действенное наименование это какая-то окремая мотопехотная бригада то есть можно определить по назначению бригада, полк, дивизион, количество людей. Соответственно, местонахождение бригады будет до там, 6 тысяч человек. То есть противнику сразу будет известно количество наших подразделений. А умовное наименование, это наименование воинская часть, полевая почта В-301, единица 10 1010. То есть противнику будет тяжело определить, что это за подразделение. Вы считаете, тяжело? Да. По крайней мере, это не облегчит противную задачу. Сейчас. Один момент. Ответственность, стоп, секунду. Ответственный журналист и должен ли прийти, куда должен прийти, чтобы узнать условное значение этой части? Ну, к примеру, я не знаю, как называется часть, которая уехала из Хайперской области, но хочу сделать о ней репортаж. Что можно сделать? Я думаю, начинать надо всего с керевництва и с коей частины. То есть, контакт с ними, у них, они знают да. все, все свои условные названия, да, и, соответственно, правильные... Вообще, начало съемки, телевидения начать с командира части, либо его заместителя. Работа с мобильным телефоном. Мобильный телефон лучше оставлять дома, потому что по нему идет наводка сразу. Или есть какие-то еще рекомендации? Рекомендации, если вы забыли его оставить дома, это лучший способ. Вторая рекомендация ⁇ это когда вы заезжаете в зону АТО, то при включенном телефоне просто отсоединить батарею, тогда теряется сигнал телефона. Скажите ей, вот на вашем опыте, военном опыте, журналистам, которые прибывают в зону боевых действий, есть ли смысл надевать особую экипировку синего цвета, обозначающую прессу, или нет? Потому что есть случаи, что именно по прессе... Я думаю, надо быть как все. Почему в армию одевают в одну форму, чтобы не выделяться. Так само и пресса. Если вы едете в непосредственно в боевые действия, я думаю, надо быть как все. Спасибо. Владимир Анатольевич, дайте ответ. Ну, как бы вопрос не по теме задан. Мы сейчас не рассматриваем вопрос мобилизации. Смотрите. Я уже сказал, как бы, но хотелось бы, чтобы мы, когда закончим мобилизацию, пятую очередь, тогда мы будем конкретно говорить о том, что мы выполнили, что не выполнили, какие были причины невыполнения, то есть какие препятствия были у нас на пути мобилизации. Тогда мы конкретно расскажем, про какие предприятия идет речь, про какие охранные агентства и так далее. Хотелось бы вот таким образом, чтобы на данный момент сейчас не провоцировать никого, а выполнять то, что как бы намечено на данный момент. А что касается ответственности, как бы, Владимир Анатольевич вам доведет сейчас, что касается ответственности руководителей и предприятий за невыполнение закона. Пожалуйста. Я вам коротко напомню, уже говорилось много раз комиссариаты как подразделение министерства обороны вместе с органами государственной влады запечатят выполнение указа президента про участковую мобилизацию и выполняют в рамках в рамках своих полноважень обязаны здесь в том числе и военные комиссариаты здесь этой оповещение военнообязанных оповещение военнообязанных здесь за шляхом либо о вручения на предприятиях по либо передачи их военно-учетным столам, либо непосредственно кредитностью предприятий. Уголовным кодексом есть статья 114.1, которая предпочитает криминальную ответственность за предотвращение деятельности Збройных сил Украины. То есть лица, которые предотвращают деятельность любым способом, уже подпадают под действие Уголовного кодекса. Это первый момент. Второй момент. Есть у нас Кодекс Украины про административное правопорушения которым тоже предбачена и ответственность, в том числе за ненадание ответственных документов, что касается, какие вы требуетесь, сколько комиссариатов, стосовно военнообязанных, которые работают на предприятиях. Поэтому, також жива, есть предбачено Кодексом Украины про административное правопорушение такие моменты, как Доставка порушников для складания протоколи про административное порушение. Висковые комиссариаты пользуются всеми э, так сказать, законными средствами для достижения своей целей и привлечения до ответственности к ответственности керівники предприятий. По тем предприятиям, которые не идут, так сказать, на э, співпрацю с висковым комиссариатами, они выполняют статью 21 закона про подготовку мобилизации, которая четко определена с приятной деятельностью и комиссариата Соответствующие документы передаются до органов внутренних дел для их реагирования. И также вживаются заходы непосредственно военными комиссарами для привлечения руководителей предприятий до административной ответственности. То, что касается кого уже привлекли и какое решение суда будет, ну пока об этом говорить рано, потому что э, по тем предприятиям где есть так сказать Эксцесы сейчас занимаются соответствующие правоохранительного организации. Спасибо большое, еще раз напоминаю, что все вопросы по мобилизации будут, будут э, заданы вами после окончания мобилизации. На них будут полторы ответы. Если вы сейчас пытаетесь задать вопрос про какое-то, э, что вы добудете информацию, вы ее сейчас не добудете, она будет только после окончания мобилизации. Я правильно говорю? Да, да, да вы говорите не правильно. Пытайтесь все бы на все вопросы бы точно Ну, как бы я на данный момент не владею той обстановкой, которая как бы есть по, по контрольным пунктам, так называемым, въезда-выезда. Но процедура есть, группы назначены, и пока что на данный момент, насколько я знаю, все действует, как, как начиналось все, как бы упростили немножко процесс в том, что нет такого накопления техники, накопления людей по перемещению как с одной стороны, так и в другую сторону. То есть существуют контрольные пункты въезда-выезда на которых осуществляется пропуск техники, людей по тем пропускам, которые выписываются. Дело в том, что обмежения, конечно, иснуют. Есть целые центры, которые определяют принадлежность пресс-служб тому или иному. И как бы определяется допуск их, это касается, работает в этом направлении и штаб антитеррористической операции, работают штабы секторов в этом вопросе. Есть целые пресс-секретари и пресс-центры, которые, Министерство обороны в этом направлении работают. Плюс определенные службы, которые несут за это ответственность. То есть проверка, естественно, же есть. Естественно, всех, кого попало туда, как бы допуска нет. Все это проверяется. Организовывается взаимодействие и определяется, кого, когда, в какое время. Потому что вы же понимаете, что в зоне АТО на месте ничего не стоит. Возможны обстрелы, возможно изменение обстановки, возможно какие-то снайперы, какие-то группы где-то работают. И, то есть так просто, не имея маршрута движения, не зная, какое подразделение кто-то выдвигается, то есть нельзя обеспечить ни охрану этих людей, ни сохранить им жизнь и не защитить, скажем так, в том направлении, если... На том или ином участке будет обостр обостриться обстановка. То есть мы должны знать, кто у нас где перемещается, кто выполняет какие задачи с той целью, чтобы корректировать это мероприятие. То есть это касается не нас как военкомата, это касается как бы, руководства в штабе АТО. Спасибо. За погоджением Генерального штаба там Министерства обороны. Спасибо, волонтеров, не, не только увечья, а и некоторые лишились жизни. Вот насколько увесточен, допустим, проезд волонтеров или как контролируется он, как, как можно взаимодействовать, потому что нужды армии, они, естественно, никуда не ушли, поэтому как как это осуществляется сейчас? Значит, на данный момент, насколько я знаю и уведомлен, издан приказ руководителя антитеррористической операции, который определяет полностью порядок взаимодействия вооруженных сил с волонтерами. Согласно этого закона, вернее, согласно этого приказа, доведены эти все мероприятия до командиров частей и подразделений, с которыми работают волонтеры, волонтерские организации, которые, безусловно, помогают очень сильно с вооруженным силам выполнять задачу. То есть порядок этот определен. То Есть, есть определенные точки взаимодействия, куда кто-то прибывает. Происходит взаимодействие, то есть встреча, и выдвижение в те районы мероприятий. То есть контроль однозначно есть. И он идет снизу вверх и сверху вниз как бы по направлениям. То есть если, например, он связывается с воинской частью, волонтеры напрямую, значит идет доклад на руководителя антитеррористического центра. Если, например, информация есть в антитеррористическом центре, значит он подается эта информация до подразделения, в которое должны или будут пребывать волонтеры. То есть здесь контроль, организация, все это как бы, настроено. Есть ли список волонтерских организаций? и, может быть, есть такие случаи, когда выявлены псевдоволонтеры? Ну, я таких случаев не знаю, но списки, естественно, есть. Все командиры, естественно, знают тех людей, которые непосредственно им помогают. Понимаете, нельзя забыть тех, которые несут нам помощь, и тех, которые как бы, помогают вооруженным силам выполнить задачу. Да, я, я, утра, секундочку, секундочку. Будет ли служба безопасности Украины реагировать на репортажу журналистов, где открывается название частей и лица воина-участников пометили? Ну я вам скажу так, что служба безопасности Украины находится в моем подчинении, как бы, но я знаю, что служба безопасности Украины она выполняет свою функцию, и, естественно, они, они такие вопросы мимо себя не пропустят. Ну, я можно депутат Харьковского Мы с вами говорили, когда мы пришли сюда, я все-таки дам рекомендацию как депутат горсовета. Рекомендация следующая. Я думаю, что пора обратить внимание Военкому и его команде на Харьковский городской совет. Я несколько раз подавал проект решения о поддержании Верховной Рады признание признании России страной агрессором. Первый раз проголосовала за только 19 депутатов из 78 присутствующих. На два моих запроса не были отказы. Я изучил и рекомендую вам изучить список депутатов, очень много молодых, энергичных, которым, я думаю, было бы неплохо устроить экскурсию, чтобы они посмотрели все-таки, с кем и как воюет Украина. Я думаю, это было бы правильно это моя к вам просьба обратите внимание большое вам спасибо мы обратим Полосы. внимание как бы Полосы. и начнем работу в этом направлении три, три вопроса последний все прошу специалист по защите информации, информации. Да. А, короткий, прошу вас. Ну, раньше тогда надо было давать слово. Как вы оцениваете информационную защиту города в Харькове? Насколько защищена информация о передвижении воинских частей, дислокации, ну, вся та группа информации, которая связана с военнослужащими, постоянно или длительное время пребывающими на территории города? Не надо называть четкие фактажи, понятно почему. Но ваша оценка. Удовлетворительно, неудовлетворительно Спасибо. Нужно ли что-то дополнительно делать Вообще усиливать Хотя бы в общих чертах Спасибо. Спасибо. Значит, В общих чертах очень низкая степень защиты Вы про город, да? Город Харьков да, город да, Очень низкая степень защиты Почему? Потому что местные жители Служили практически 70% в этих воинских частях между собой общаются с родителями, где-то с друзьями, это все рассказывают. Поэтому степень защиты в городе очень низка. А по поводу того, второй части вопроса, надо ли что-то делать, да, естественно. Можно ли, я прошу прощения, добавлю, вот из числа призываемых сейчас людей, там четвертая, пятая волна, насколько я знаю, в призыв попадают специалисты, компьютерщики, медийщики, люди, которые имеют квалификацию и определенные знания в области защиты информации. Может ли военкомат влиять на ситуацию, чтобы эти люди профильно попадали на службу те структуры, которые будут заниматься защитой информации, хотя бы Харьков, Харьковская область, префронтовая область. Спасибо. Давай. Влиять, естественно, можно. Вы понимаете, по поводу призыва военнообязанных идет все по военно-обликовой специальности. Если есть заказ Министерства обороны тише, тише, по тише. определенной военно-обликовой специальности, естественно, город Харьков таких призывает, учет ведется, и они призываются. У нас есть... было три области, спасибо. Естественно, вам, по, по защите. Владимир Харьков, 24 страны. Два небольших уточнения. Первый, это те, допустим, да, которые да уклонялись пытались они обнаружены и их доставили. Но они, к примеру, морально не готовы. Стоп! Стоп стоп, работы, стоп! стоп! стоп. Морально... Все вопросы по мобилизации будут заданы вами стоп, после окончания мобилизации. Это Спасибо. Уточнение второе по поводу ответственности за, э, за уклонение, опять же. Э, на предприятиях это мы поняли. Непосредственно в общественных местах и так далее, где проверяется личность, выдается повестка, здесь должен сотрудник милиции, Поскольку он имеет право, Проверить, ну, затребовать документы лично. Спасибо, ]ders��. спасибо. Все вопросы по мобилизации, вы запросы Спасибо. Спасибо. Вас предупреждаю. Прошу вас. Ваш вопрос последний был. Как Еще раз чуть-чуть тише. Под пожалуйста, вопрос. Но я вам отвечу на этот вопрос. Вообще страха... что касается страховки, это как бы общепринятое, и отдельно для зоны АТО, что касается страховок, не предусмотрено. То есть в общем порядке. Министерство обороны гарантирует, если вы по требованиям антитеррористичного центра там прибывает, надают персональную охорону только такой страховкой. В виде денежных такого не предусмотрено. Спасибо большое. Благодарю за ответ. Пойти, только потерял. Если ответить, ну просто поводу ответственности, это очень важно. Возможно, мы это мы готовы были, да, чтобы вот когда такие случаи, да, когда включают повестку и спрашивают данные личные за на улице людей. То есть люди отказываются. Вот какая им за это ответственность? Предусмотрена ли она вообще? Вот можете. Значит, я отвечу с. С помощью Владимира Анатольевича на этот вопрос. То есть он конкретно по буквам закона вам ответит. Согласно какого закона, кто и какая ответственность наступает. Владимир Анатольевич, пожалуйста. Выработана уже практика, не только практика, но и с областной прокуратурой, и с районными, и с областным управлением внутренних дел. Лица, которые уклоняются от мобилизации привлекаются, сейчас, я, я понял, я, которые привлек, э, привлекаются в ответственность, если, э, к уголовной ответственности, если человек годен прохождению воинской службы, но он уклоняется от отправки в воинскую часть. Это 336-я статья Уголовного кодекса, предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Та же самая ситуация и для лиц срочной службы. Те, которые э, уклоняются от отправки в воинскую часть, предатны по состоянию здоровья и нету, право на отсрочку. 335-я статья, то же самое уголовная ответственность привлекается. Те лица, которые не уклоняются от получения повестки, у Кодекса Украины про административную ответственность предусмотрена ответственность за неприбытие за выкликом. Четко написано конкретно. Неприбытие за выкликом до искового комиссариата. Под словом «выклик» подразумевается как вручение повестки, так и устное информирование гражданина от необходимости прибыть, то есть теми же работниками военкомата, руководителями предприятий, военно-учерственной столовой За это предусмотрена административная ответственность. Спасибо. Я беру с вас слово, что после окончания генерализации мы встретимся здесь снова и ответим на все в разуме. Спасибо. Да. Большое спасибо всем за работу. Очень приятно было с вами познакомиться.